Друзья, всем привет! В этом видео я хочу поделиться своими планами на будущее, касаемо YouTube-канала. Я создал его для того, чтобы показать на своем примере, как важно иметь мечту и ставить высоченные цели. Ведь многие люди сейчас даже не знают, чем они хотят заниматься в жизни и в каком направлении двигаться. А ведь у каждого из нас когда-то была своя мечта. Кто-то хотел стать актером, иметь большой дом с видом на океан, стать космонавтом, неважно. Под влиянием общественности эта мечта угасает. И мой посыл в следующих видео будет в том, что как можно раньше тебе нужно поставить глобальную большую цель, ради которой ты будешь каждый день просыпаться с огнем в глазах для того, чтобы не возникало вопросов о том, как встать в 5 утра, как провести свободное время и так далее. Чтобы каждый день, шаг за шагом, ты становился ближе к тому, о чем мечтаешь. Начиная с этого видео, я хочу запечатлеть свой путь мечте. С того места, где я сейчас нахожусь, это маленький город, малый перспектив и финансовая зависимость. Из этого всего я хочу выбраться. И развиваться по трем основным направлениям. Первое направление это заниматься тем, что мне нравится. Например, это фитнес-индустрия сейчас, недвижимость в будущем, бизнес. Второе направление это замотивировать как можно большее количество людей для того, чтобы день за днем каждый человек прогрессировал независимо от условий и был ближе к своим собственным стремлениям. И в-третьих, за счет всего этого обеспечить жизнь своей семье и обрести финансовую независимость. Друзья, буду рад, если выберете меня своим окружением идем к своим целям вместе. Wookie of the year, I'ma keep it 100 Cold-blooded, no budget From nothing to something I ain't bluffing I got a full hand and a full plan